предпринимателям дать максимум свободы и сказать, ребята, братушки наши, помогите, пожалуйста, отменить все налоговые проверки предпринимателям, понимаете, да? Катенька, сейчас ко мне придет серьезный дядя из налоговой, поэтому тебе нужно вести себя хорошо. Максимально снабжать кредитами и так далее, чтобы предприниматели переобустроили страну, это второе. Третье, высокие технологии. Надо максимально призвать ученых, чтобы они